Одноклубники, всех приветствуем! На обзоре у нас мотобуксировщик железная собака мини шириной гусеницы 30-380 мм, длина базы 1 метр. На буксировщике установлен двигатель Zongшен мощностью 7,5 лошадиных сил. На буксировщике присутствует фара на 60 Вт, фара мощная, так как катушка на освещение даже на таких маленьких моторов идет это 9 ампер 108 ватт. По желанию заказчика Александра была установлена тяговая звездочка, так как скорость им не нужна. На буксировщике у нас присутствует сразу ручка бампер, выполнена из трубы со стенкой 3 мм. Сама рама выполнена из листового металла на чпу станке плюс гибко толщина рамы 3 миллиметра подвеска здесь катковая мягкая установлена 2 катка а также по желанию нашего одноклубника был выполнен пнд ящик в багажный отсек для перевозки необходимых вещей с собой ящик может легко превращаться Данный мотобуксировщик помещается в сани метр двадцать за габариты саней не выступает, прицепное с санями полноценный фаркоп снегоходного типа, пластиковые брезговики с пнд пластика, который не загибается и не ломается. Данный мотобуксировщик у нас уезжает в Хабаровск. Кто-то из одноклубников думает, что он находится далеко. Но нет, вы ошибаетесь. Есть одноклубники, которые заказывают на другой конец нашей страны. Буксировщик уезжает транспортной компании «Энергия». Букс будет обмотан встреч пленку. И будет жестко и сделана жесткая деревянная упаковка кому необходимо произвести расчет стоимости заказа от просим обращаться в личные сообщения группы а вам всем спасибо за просмотр пока